Лунное дыхание. Есть различные технологии этой практики. Данная технология наиболее эффективна, проверена временем и сотнями моих пациентов. Сначала определите, какая ноздря в этот момент активна. Для этого на тыльную сторону ладони выдыхаем носом. Из какой ноздри поток будет более активный, соответственно, та ноздря сейчас и активна. С нее и начинаем. Допустим, это будет правая. Значит, начинаем работать левой рукой. Противоположным. А, приготовьте таймер, он вам пригодится. А, ставьте руки вот таким образом. На обоих руках. Одновременно будем делать мудро очищающие энергетические каналы. Садитесь удобно, комфортно и расслабленно. Глаза открыты или закрыты, как вам нравится. А, взгляд прямой. И глаза на 30 градусов чуть-чуть выше линии горизонта. Все дыхание производим носом. Большим пальцем противоположной руки закрываем неактивную ноздрю. И вдыхаем через активную ноздрю на 8 счетов. Затем закрываем обе ноздри. Задерживаем дыхание на 4 счета. Открываем противоположную ноздрю. И выдыхаем через нее на 8 счетов. Снова закрываем обе ноздри и снова задерживаем дыхание на 4 счета. И дышим таким образом 2 минуты. Вдох на 8 счетов, выдох на 4, э, задержка на 4 счета. Дышим 2 минуты, лучше всего по таймеру. Выглядит это таким образом. И дышите таким образом 2 минуты. Затем меняем руки и по тому же принципу делаем вдохи и выдохи. Вдох теперь через левую ноздрю, выдох через правую. С таким же счетом 4,8 на 4. И точно так же делаем 2 минуты. Со временем сначала увеличивайте продолжительность дыхания. Прибавляя по одной минуте на каждую сторону. И доводите эту продолжительность до 5 минут на каждую сторону. Когда вы доведете это до 5 минут на каждую сторону, затем можете постепенно увеличивать продолжительность вдохов и выдохов. С таким счетом, таким образом, чтобы задержки были четным числом, вдохи и выдохи в два раза длиннее, чем задержки. Ну, То есть 12 на 6, 16 на 8 и длиннее, чем 16 на 8 делать не стоит, поскольку у нас не битва героев, а практика на расслаблении. Лунное дыхание – это практика, которая помогает расслабить нервную систему, успокоить хаотичность мыслей, значительно снижает уровень тревожности, зацикленности, помогает вернуться в осознанное состояние, включает в собственную реальность. И, применяя эту практику ежедневно, вы спокойно, уверенно и вдохновленно движетесь к своим целям и за своими намерениями, не вовлекаясь в чужие неэффективные игры. Хороших дней, высокого тонуса и до встречи. А на сегодня пока, пока.